Ты знаешь, кто я? Мое настоящее имя. Ян Цзянь. Сперва генералы цветущие сливы, потом охотники за головами, а теперь еще и беглецы из Ай, а! Но что я сделал? Что сделал? Сговорился с Ченсяном в убийстве и нанесении вреда школе. Кто я? Где он? Зовут его Чэн Сян. Чэн Сян. Он же твой племянник. Совершенно невыносимое существо. Чэн Сян? И чашлота свою лампу? Тебе-то что? Ян Цянь. Мы разыскиваем Чэн Сяна. Не мешай, напрошу. А иначе... Чэн Сян! Ян Цянь. Кое-что вам знать не следует. Мир не выдержит еще одного хаоса. Скажи, что я не прав. Я буду ошибаться до конца. Нужно докопаться до сути всего этого. Ян Дзянь. Слышал, у тебя тяжелые времена. Нет, Он ослеп! Нельзя держаться за свои ошибки!